Приветствую вас, друзья, с вами Веном, и мы продолжаем исторические сражения в Empire Total War. Следующая у нас историческая битва, это битва при Лагосе, произошедшая в 1759 году с 18 на 19 августа. Для начала предыстории. Во время Семилетней войны, как и в течение всего 18 века, французские планы вторжения в Англию опирались на Соединенные на соединение флотов, базирующихся в Тулоне и Бресте. Британские войска заблокировали обе, оба этих порта. Прежде чем идти на соединение, французам пришлось дождаться, пока один из блокирующих флотов не отведут на переоснащение. Такая возможность возникла, когда британский флот под командованием адмирала Босс К. Гауна отошел от Тулона к Гибралтару. Французы по предводительству Жана Франсуа де Лаклу Сабрано покинули Тулон и двинулись в направление Бреста, однако проходя через пролив в Гибралтар они были замечены британскими разведчиками. Босгаун, несмотря на отсутствие значительного численного превосходства, начал преследование и догнал противников у берегов Португалии, где и состоялось сражение. Исторически, победу. одержать победу Баузгауну удалось благодаря разделению французского флота, что дало ему двукратное преимущество в силе. 14 британских на 7 французских кораблей. Я на самом деле эту битву прочитать не смог и не захотел, потому что нормальной статьи на Википедии нету. Статья на Википедии есть, но она на английском языке. Там довольно-таки большая предыстория и большое описание боевых действий в, этом, в этой битве. Если вам интересно, вы можете найти, но только на английском языке, соответственно. Там, в общем-то, описано, что англичане почти что ничего не потеряли в этой битве. В связи, видимо, с этой уловкой Босгауна. Они потеряли всего лишь 56 человек и 193 человека пропало в безвести. Вообще состав изначально кораблей был таков. 14 кораблей у Великобритании, 10 фрегатов. Ну 14 кораблей, извините, это получается линейные корабли были. 10 фрегатов, 2 шлюпа и 2, видимо, брандера, я так понимаю, потому что написано fire ship, что это может еще означать, не знаю. У французов же было 12 кораблей линейных и 3 фрегата. То есть громадное было численное преимущество у англичан, поэтому неудивительно, что они держали победу. И как сама по себе, эта битва была не настолько уж и э, значительной, так скажем, с точки зрения стратегической. И при этом французы потеряли, кстати, два линейных корабля, три э, корабля линейных было захвачено, и 500 человек команды... Либо погибло, либо потеряно было в безвести. 2000 человек было захвачено в плен. Соответственно, ну, битва была довольно большой по масштабам. По потерям французы не так уж и сильно потеряли корабли. Но ну, однако, конечно же, они были вновь заблокированы в своих портах с кораблями. И им пришлось отойти обратно в порты. Что, конечно же, для них ничего хорошего не сулило в дальнейшем, для их морского флота. Так, еще, кстати, подождите, тут ниже прочитайте возглавьте. Британский флот и положите конец угрозе вторжения французских войск в Великобританию. Да, мы сейчас это и сделаем. Давайте начнем эту битву, посмотрим, что она себе представляет. Хотя, однако, хочу заранее сказать, что, конечно же, я очень не люблю морские битвы в Эмпайр и вообще в Наполеоне я тоже их не люблю, потому что они очень сложные, они довольно непредсказуемые и они очень затяжные, что для меня это просто настоящая скукота. Но давайте начнем, так или иначе эта битва она все равно должна произойти, должны мы ее сыграть, и я должен победить. Так, ну что, мы появились, и вот наши британские корабли. Давайте попробуем уничтожить этих французов, посмотрим на что они годны. Или, точнее быть, они ни на что не годны, но мы проверим, каковы они в бою все равно. Так, мы должны объединить флот, по-моему, в кильваторную колонну, и давайте-ка мы ее посылаем вперед. Ветер, к сожалению, не на нашей стороне. Он дует в другую сторону, но нам надо все равно плыть. Давайте-ка плывем. Нам уже, кстати, да, как видите, облегчили задачу. Вражеский флот французский уже разделен на обе, на две части. И поэтому у нас стратегическое преимущество уже изначально очень большое. Не знаю, что у них за корабли, давайте посмотрим. 74 пушки, 74, 74. Везде по 74. То есть такой средний линейный корабль. С той стороны на нас движутся еще э, 3 линейных корабля. Ну, в принципе, по орудиям можно сказать, что э, у них все-таки побольше будет. Но из-за того, что мы сейчас будем с двух сторон их обстреливать, выходит такая ситуация, что мы, в принципе, по пушкам не проиграем. Так, однако, нужно сначала нам сделать так, чтобы мы могли их опередить. Все паруса подняты, сэр. Ну что ж, вперед тогда. Обстреливать этих ублюдков. Да, мы успеваем быстрее, чем враг. Переезжаем их и начинаем обстреливать их суденушки. Огонь и всех орудий. Огонь. Так, заворачиваем к колонны колонной потом. Продолжаем обстрел, продолжаем обстрел. Смотрите-ка, однако их корабль все-таки успевает, похоже, что нас э, перерезать, но... Да, он успевает это сделать, черт его подери, и он отрелит нам в спину, наш адмиралтейский корабль. К сожалению, не выходит у нас полностью их это, окружить, да, так сказать. Полностью сделать так, чтобы корабли у нас стреляли по обе стороны. И поэтому сейчас будет стрельба происходить немножко не в том сценарии, который был по истории. Так, ну я вот даже не знаю, что сейчас делать надо будет. Потому что нас сейчас с двух сторон начинает вести огонь. Так-так-так, давай-давай-давай, поворачивайся. Поворачивай. Отлично. Один корабль уже скоро собирается сдаваться. Прекрасная новость. Так, а наш адмирал тем временем очень сильно страдает, но пока живет самое главное давайте видите огонь огонь огонь огонь мы должны отправить на дно это эту шхуну. так командующий давай-ка тоже уходи отступай потому что оказался он в таком окружении в своеобразном блин что-то вы поворачиваете вообще не туда ребятишки Отличная работа, парни. Они сдаются. Сдаются два корабля уже. Мы одерживаем победу. Так, один корабль отправляем на помощь нашему адмиралу. Все уже корабля отправляем туда. Давайте разворачивайтесь и видите огонь, как обычно вы делаете это. А огонь всех орудий. Сейчас здесь мы кильваторную колонну устроим. Их уже судном выглядит как решето. Прекрасно. Сейчас еще сделаем один мощный зал бортовой. И все. Это уже не боевое судно. Это просто щепки. Давайте на абордаж их берем. Так, давайте на перерез. Все направляемся на перерез вражеским кораблям. Надо, чтобы мы могли повоевать с ними. Да, я даже не представляю, как тут что-то еще плавает, потому что если посмотреть, это просто... Это просто уже не корабль, это какая-то доска плавающая. Давайте, все огонь. Так, мы еще их на борда что возьмем, нет? Ну-ка, огонь, давайте вот так сделаем сейчас. Отлично, вообще прям прекрасно. Я встал, получается, с двух сторон враг, и он начинает сдаваться. Так, огонь, огонь, огонь. Отличная работа. Так, подходит у нас подкрепление. Давайте, видите огонь, вот по а... Ады... Адыли, наверное, так Адыли корабли называется. Холоден, поворачивай, веди огонь. По Адыли огонь. Джерси, тоже так же. Так, наш адмирал уже, давай, тоже вступая в сражение. А то ты пока, по сути, даже не воевал. Конечно, некоторые корабля отступили, но это не важно. Главное, что мы сейчас уничтожим полностью группировку врага. Главное уничтожить, потом уже euh, захватили или нет. Огонь, огонь, огонь. Адмирал помогает. Прекрасно. Это победа, сэр. Это победа. Продолжаем. Как это закончить битву? Мы должны полностью всех их захватить. Или разбить Давайте берите их на абордаж Полный вперед На абордаш. Так, здесь уже корабль сдается И похоже, что а, Ему осталось очень недолго Потому что, как по мне, он уже начинает тонуть только посмотрите, там вообще никакого целого места не осталось на этом судне. Так, ну мы сможем на абордаж-то взять, или вы не догоните их? Нет, похоже, что они не смогут сделать абордаж, поэтому поворачивайте и довершите дело до конца. Огонь! Отлично. Отличное попадание. Враги сдаются. Великолепная победа нашего королевского флота. Мы 0 потеряли кораблей. Враг же потерял почти все корабли, кроме единственного отступившего. Великая победа нашего флота. Ну что ж, я хочу сказать, битва была легче некуда. Я бы даже не стал ее на самом деле приписывать к историческим сражениям, потому что здесь нам не дают э, создать те исторические условия, которые были тогда, потому что, ну, не, ну, в принципе, мы и вправду их разделяем флот, но он. Изначально уже был разделенный. давайте-ка сделаем поправочку, да? Ну ладно, что ж, я все равно рад, что записал это видео для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!